всем привет, с вами Владимир Шемет как вы знаете нахожусь сейчас на отдыхе в в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды сейчас на часах 13 часов 30 минут и я иду обедать обедать иду в ресторан Кулина это один из ресторанов на территории именно четверки в котором можно пообедать и его время работы стандартное, так как и Насчет другого ресторана с 12.30 до 14.30. Если прийти к началу обеда, я думаю, может быть, теоретически людей будет поменьше. Но у меня так получается, что я иду именно сейчас. Скорее всего, людей будет много. Возможно, я не смогу все комментировать. Поэтому, если что, я включу музычку вам еще раз показываю как выглядит ресторан снаружи это его открытая терраса солнце сейчас светит с другой стороны поэтому на террасе будет очень комфортно пообедать ну и конечно же будут красивые виды на территории отеля как я и говорил в принципе все столики заняты поэтому придется наверное искать столик внутри ресторана ну что, друзья, в ресторане, как я вам говорил, людей очень много и очень шумно, поэтому так, стандартно стол из хлебобулочными изделиями, тут у нас какое-то блюдо из белой фасоли и белый рис. Дальше, тут у нас говядина, дальше у нас картошечка жареная. Рыбное филе и овощное сате. Куриные нагетсы и дальше у нас картошечка 3. Тут у нас какое-то куриное рагу. И дальше вы можете заказать себе пасту. Следующий стол у нас с салатами. Есть и перчик острый есть и оливки большие зеленые маринованные овощи и тут у нас стол и свежими овощами все стандартно помидоры огурцы салат морковка капуста капуста цветная и вот друзья мы у финишной прямой стол и с фруктами есть мандарины есть фурма есть апельсины собственно говоря из фруктов это и все тут у нас пошел стол и сладостями как вы видите есть несколько видов пирожен выбор небольшой но вполне достаточно друзья ну что мой диагноз смотрите как вы видите из того что я видел абсолютно вообще нет никакой разницы в каком кушать в ресторане разница только в интерьере самого ресторана Кому-то нравится больше в Медитиран, кому-то нравится больше в ресторане Кулина, кто-то ближе живет к ресторану Кулина, кто-то ближе живет к ресторану Медитиран. В основном мы кушаем в ресторане Медитиран. Кулина, в принципе, обед практически такой же самый, как и в ресторане Медитиран. Если вы здесь отдыхали, в этом отеле Альбатрос Аква Блю 4 звезды, напишите где вам больше понравилось кушать в комментариях под этим видео я обязательно почитаю ну а если у вас есть информация которую вы можете поделиться если она интересная тоже напишите обязательно в комментариях под этим видео я все это почитаю на этом все друзья поддержите канал нажмите на кнопочку подписаться внизу под этим видео желаю только самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч пока пока